Здравствуйте, уважаемые телезрители. После падения Казани в 1552 году царство Казанское перешло под управление русской администрации. В сознании татарского народа эти трагические страницы связаны в первую очередь с христианизацией. О религиозной политике в Поволжье в 16-18 веке наша сегодняшняя историческая беседа с доктором исторических наук, профессором Казанского университета Искандером Гелязовым. Здравствуйте, Искандер Аязович. Здравствуйте, Какая религиозная политика началась проводиться в нашем крае после образования приказа Казанского дворца? Ну, здесь, наверное, прежде чем характеризовать всю эту политику и ее нюансы, то необходимо остановиться на несколько таких важных моментах. Во-первых, надо учитывать то, что поход 1552 года Ивана Грозного с целью завоевания Казанского ханства, он изначально был провозглашен как поход религиозный. То есть здесь, естественно, должна была проводиться какая-то религиозная политика. Во-вторых, надо учитывать то, что большое государство, которое исповедует большую единую религию, оно всегда будет стремиться к религиозной унификации. И поэтому то, что в последствии в XVI, XVII, XVIII веках российское государство стремилось э, именно к религиозной унификации, то есть к христианизации нехристианского населения мусульман и язычников, это можно рассматривать как вполне э, естественный процесс. Но в то же время у нас, мне кажется, существует такое несколько упрощенные представления об этой политике. Надо учитывать, что Россия до 1552 года, русское государство, так правильно сказать, московское государство, до 1552 года было в основном моноконфессиональным государством. То есть взятие Казани э, оказалось для России определенным переломным э, этапом именно в сфере религиозной тоже, потому что в составе русского государства вдруг в результате этого завоевания оказались массы представителей другой сильной мировой религии, а именно мусульман. И по отношению к ним государство должно было разработать какую-то конкретную религиозную политику. Цель была провозглашена, но методы были разные. То есть нельзя рассматривать всю эту политику именно как абсолютно одинаковый процесс, именно только как насилие и так далее. То есть московское государство в целях вот этой самой религиозной унификации, оно искало разные способы То есть в разные периоды цели. были разные Да, безусловно, безусловно. И вот, скажем так, отсутствие опыта в этой сфере, оно свою, так скажем, я бы даже сказал, коварную роль сыграло. Скажем, когда в 1555 году была создана православная епархия во главе с Гурием здесь, ей была поставлена задача именно проведения христианизации местного населения, то отсутствие опыта сказалось именно в том, что наказ Ивана IV, архиепископу Гурию, содержал фразу, что достигать этой цели христианизации необходимо лаской и любовью. Надо приглашать их к себе, мусульман в себе во двор, поить их медом, квасом, вести с ними душевные беседы. И тогда, якобы, это все и приведет к желаемому результату. То есть, получается, что отсутствие опыта, а до того, ведь действительно, не было таких а, масс Вы а, говорите, отсутствие, населения. то есть, как бы, а и мусульман нельзя было привести. Именно так оно и получилось. И поэтому, мы вот скажем сразу, конечно, мы здесь видим и насилие, скажем, и, пер... и мечети были разрушены после взятия Казани. И э, многие религиозные деятели погибли в период завоевания Казанского ханства. Это, естественно, И надо учитывать. И надо сказать, что насилие, естественно, присутствовало. Скажем, многие из пленных защитников Казани были поставлены перед э, очень простым... Но очень жестоким выбором либо принять крещение, либо погибнуть. Как известно, были, был крещен и последний казанский хан, и э, сын хан Шейсюмбике Утямыш и Он, кстати, потом впоследствии очень молодым скончался под именем Александра уже, и был похоронен уже в московских князей на территории Московского Кремля. То есть, уже поскольку он был православным впоследствии. То есть, и Насилие, безусловно, присутствовало, но в то же время по отношению к основной массе населения насилие стремились избегать. Потому что насилие приводило, естественно, к очень конкретной реакции противодействия. И отсутствие опыта тоже свою роль сыграло. И поэтому на первых порах политика христианизации реально буксовала. И пришла идея поменять методы. И какие методы начали а использовать? А методы начали использовать, опять-таки, разные. Не надо говорить, нельзя вот все очень просто, упрощенно представлять все, вот как будто только вот такая, ломились в двери, что называется, или там махали дубины только, да. Все-таки православная церковь и московская администрация, это была достаточно хитрая, хитроумная организация. И поэтому они, конечно, пытались прежде всего найти способы максимально мирно Привлечь на свою сторону мусульман. Скажем, в XVII веке использовались очень активные экономические методы привлечения, то есть дарование каких-то льгот в налоговой сфере, прежде всего в праве пользования землей. Сначала, сначала повышали налоги, да, видимо. Да, ну то есть, вот именно такие экономические льготы давались за принятие крещения. Хотя уже в конце XVI века такой уже очень серьезный звоночек прозвучал митрополит Гермоген писал письмо Федору Иоанновичу царю в 1593 году о том, что политика христианизации результатов не дает, что мусульмане начали вновь возводить мечети, что они даже склоняют часть православных или принявших крещение обратно в ислам. То есть вот эту угрозу он описал, Федор Иванович уже дает достаточно жесткое указание применять насилие в этой сфере, хотя это еще не стало, так скажем, сигналом для массового насилия в религиозной сфере. Хотя вот это уже симптоматично, что это уже предлагалось в конце XVI века именно насильственные меры принимать для э, привлечения мусульман в православие. А в чем выражались эти насильственные меры? Ну, насильственные меры, они, я повторю, не были применены масштабно. Они были предложены, например, расселять насильственно христиан и мусульман, не давать им жить, разрушать Вместе. мечети, угу. да. В одном, в одном населенном пункте не, не разрешать им жить, разрушать мечети. Тех, кто пропагандирует ислам, уже пр пр предлагалось вообще наказывать физически плетьми, отправлять их в тюрьмы, отправлять их э в ссылку и так, далее, и, так далее, и так далее. А смертная казнь в отношении мусульман, и в частности сжигания на кострах, эта практика, это, когда эта практика впервые, насколько я знаю, официально упоминается в соборном вложении Алексея Михайловича в 1649 году смертная казнь в отношении мусульман, которые пропагандируют ислам и которые склоняют православных к переходу в ислам. Вот именно в этом отношении упоминается смертная казнь через сожжение на костре. То есть, сжигание на костре, это, в принципе, был не произвол, это было в рамках законодательства того ну, времени. В какой-то степени, да. То есть, нельзя считать, что в то время это было просто широкомасштабным просто давлением в сфере религиозной. Это применялось конкретно, хотя, сами понимаете, что любой закон можно по-своему трактовать, трактовать и подвести под конкретную статью можно, в принципе, многие случаи. Поэтому такие случаи известны, и этот закон мог применяться по-разному в разных ситуациях. А из, изначально э, крещение затрагивало все татарское население, или, допустим, начинали со служилых татар, потом пошли изначные татар. Там как, какое-то различие Ну, видели? Здесь э, надо сказать, же? что для государств, конечно же, было выгодно в первую очередь склонить на свою сторону представителей верхушки, то есть представителей служилых татар. Конечно же, э, льготы экономические более, э, были более выгодны и более целенаправленно использован именно для крещения служилых татар. Ясачные татары — это, это часть, скажем так, трудового населения, поэтому они не представляли какой-либо серьезной угрозы, там, допустим, для правительства. То есть по отношению к ним тоже эти меры применялись, и, и вот эти льготы, и угрозы определенные, но не так активны, чем, как по отношению к служилым татарам. А были какие-то вот особенности при крещении служилых и ясачных татар? Ну, саму процедуру это, наверное, описывать э, довольно сложно. Скорее всего, это традиционная процедура э, крещения, которая принята в православии. А обычно в таких случаях людям давали православные имена, записывали соответствующие составляли соответствующие документы. А... Я не это имел в виду. Я имел в виду вот а сам сам процесс вовлечения, какие-то там способы вовлечения отличались? Вряд ли, вряд ли. То есть, такого, чтобы вот именно целенаправленно, нужно просто по содержанию этих законодательных актов смотреть, они реально были адресованы всему мусульманскому населению, а не так просто, чтобы это только как будто акцентировано, против, адресовано служилым татарам. Ну, не понятно. Так. Просто, я, насколько понимаю, служилым татарам было что терять, в отличие от десажных. Естественно, естественно. Да, у служилых татар были и земли, у них был и статус, у них были льготы. Да. И я как бы так для себя предполагаю, что, наверное, когда их крестили, им просто выбирали, ты остаешься дальше успешным человеком или становишься податным да, человеком, населением, момент, да. как и большинство так называемого черного населения. А я, насколько знаю из истории Татарстана, особое... Страницу вот, в истории религиозной политики в Поволжье а, имеет, конечно, новокрещенная контора. Да, новокрещенская. Новокрещенская контора, и их, а, я, их методы, которые они использовали при крещении, не отличались вообще никаким гуманизмом. Вам не кажется, что провал миссионерской деятельности в Поволжье отчасти связан с деятельностью вот этой конторы? Но прежде всего, сама деятельность новокрещенской конторы, которая возникла в начале 30-х годов, XVIII века, это и есть реакция на то, что политика христианизации до того времени не дала серьезного, сколь-либо ожидавшегося эффекта и результата. То есть, прежде всего, мусульмане не поддались вот этим всем попыткам разного рода привлечь их в православие на протяжении 16-17 века процент принявших православие мусульман был очень низким. Конкретных цифр нет, но все материалы, все документы официальные, они именно это, эту мысль под, подтверждают. То, что ни льготы, ни лаская любовь, ни какие-либо другие методы привлечения не дали ожидавшегося результата. И поэтому... Именно с этого времени начинается как бы, опробирование нового метода, новых способов, то есть насилия. Вот этот, этот период — это самый страшный период в истории ислама на территории России, Российской империи. Это 30-е, 40-е годы 18 века. Тогда уже насилие применялось абсолютно, так скажем, на основании официальных документов, было, указ... было дано указание применять насилие по отношению к тем, кто не принимает крещение. И Новокрещенская контора как раз в 30-е, 40 в начале 50-х годов 18 -го века развернула эту насильственную деятельность. Впоследствии же, я могу а уже даже... Ну, выражалось держать, это? Ну, насилие было самым разнообразным, оно было прямо, скажем, изощренным, я бы даже сказал. Это было просто в самых разных спо... видах это применялось. Поскольку в новокрещенской конторе были приданы воинские отряды, то есть солдаты поддерживали эту миссионерскую политику, священнослужители отправлялись в татарские деревни, мусульманские деревни, украли детей, например, просто их отправляли, отрывали от родителей, отправляли их в монастыри, разрушались в мечети, там 70-80% мечети в то время было уничтожено. Это означает, что не только мечеть, но и школа при ней, и книги, которые в мечетях уничтожались, Это огромный был урон татарской культуры. Разрушались кладбища и очень таким образом специальные как бы, издевательские могильные памятники, плиты клались в основании строящихся церквей и специально в дни мусульманских праздников, например, в татарских деревнях устраивали крестные ходы, специально как бы издеваться, чтобы поиздеваться над чувствами мусульман и так далее, и так далее, и так далее. То есть, а можно сказать, что, ладно, тебя насилием привлекли в православие, а ты можешь оставаться мусульманином. Дело в том, что по законам российского государства того времени отход от православия или возвращение в ислам, они карались очень жестко, применялись и физические, скажем, наказания, и ссылка, и заключение в тюрьму. То есть здесь довольно много было методов насильственных в то время. — А... Политика по отношению к язычникам отличалась как Ну, по отношению к язычникам, в принципе, цель-то была именно такой же по привлечению их в православие. По отношению к язычникам новоиспеченный контор занимался язычниками. По отношению к язычникам было несколько проще, поскольку все-таки языческие верования это не Сильная традиционная религия, и поэтому язычники практически именно в 18 веке, все наши соседи в Павловском районе, регионе, практически все были обращены в православие. То есть с того времени мы можем говорить уже о том, что почти стопроцентно чуваши, марийцы, мордва, удмурты, они были обращены в православие. То есть с ними результат был достигнут. К чему привела такая политика? А эта политика привела только к резко отрицательной реакции среди мусульманского населения, к протестным настроениям, к восстаниям, которые происходили в разных районах. И вот эти так называемые татаро-башкирские восстания, знаменитые восстания Батарши, они не напрямую связаны именно с этим ужесточением религиозной политики. И эти протестные настроения, они как бы в какой-то степени отрезвили и официальную власть. То есть они поняли, что в таких масштабах применять насилие тоже невыгодно, это порождает э, так, социальные недовольства, протесты в обществе, поэтому рисковать в дальнейшем не захотели. И уже в правлении Елизаветы Петровны в середине 50-х годов определенные начались послабления, и начали разрешать строить новые мечети, и убрали печально известного руководителя Новокрещенской конторы, и впоследствии Новокрещенскую контору саму закрыли. Ну, это же, и... по нет, это, это произошло чуть-чуть раньше. И то, что потом уже при Екатерине II вообще религиозная политика была повернута на 180 градусов, Екатерина II очень все-таки большой, и я бы даже сказал, во многом положительный след оставила в этой сфере. Не зря ее татары уважительно называли Абипача, бабушка-императрица. И уже в 1773 году была провозглашена религиозная терпимость был подписан сенатский указ о веротерпимости в России. То есть теперь все религии в Российской империи стали легитимными, и никакие уже официальные насильственные мероприятия не дозволялись. А уже в 1788 году было открыто Оренбургское Магометанское духовное собрание, которое стало фактически государственным учреждением. Не секрет, что большинство новокрещенных татар, которые были, которые были вынуждены принять христианство только для того, чтобы от них, что называется, отстали, продолжали исповедовать ислам. Но, как вы уже сказали, обратно вернуться в ислам официально было практически невозможно. И там через 3 четыре поколения их уже внуки, правнуки вынуждены были смириться с этим да, и стать настоящими православными христианами. Ну, не во всех случаях, Леонард. Ну, да, что... А вот когда появилась возможность обратно да, вот, ну, известные факты от падения уже вот на протяжении 19 века. Активно уже происходят. То есть, только вот, девять... до 19 до, века, до, 19 века это было достаточно проблематично, достаточно сложно. Ну, надо сказать, что... А, вот... Такая практика, она, безусловно, существовала, хотя, конечно, люди скрывали, поэтому очень трудно найти такие адекватные и очень полные источники об этом. Вот как люди соблюдали, какую веру они соблюдали, то есть они официально могли считаться православными, но все равно оставались в душе и соблюдали мусульманские обряды. Вот это, конечно, очень такая сложная тема для изучения, и я считаю, что это очень интересная и с познавательной точки зрения, с исторической точки зрения, тема, которую стоит а, изучить. А записи вот, э, самих православных священников, миссионеров, которые об этом много писали. Ну, об этом много писали, особенно в XIX веке. В XVI веке, я как раз я говорю про XVI а, век, а в XIX веке, конечно, там уже и появилось довольно много публикаций и в православной литературе и этот процесс был очень заметным. Целыми деревнями отпадали, это так называемое отпадение от православия, возвращались обратно в ислам. Хотя они э но, на самом деле никогда не выходили. Ну, по большому счету, да. Официально не возвращались. Это вот и в произведении Гаязы с эти процессы отмечены и в татарской публицистике того времени. И в начале XX века уже этот процесс был настолько, видимо, опасен или считался опасным для официальной власти, что было даже создано специальное особое совещание по борьбе с мусульманским влиянием в нашем регионе, которое должно было заниматься вот этими вопросами сохранения в православии тех, кто принял когда-то православие. Большое спасибо за интересную беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.